Включились габариты Здесь включилась а на этой фаре нет Надо бы поменять лампочку Но как ты это сделаешь? Если здесь я поменял лампочку Сняв аккумулятор Получив доступ к лампе то Здесь мешает гидроблок Значит, надо снимать фару. Или снимать гидроблок, разумеется, со сливом жидкости и так далее. Придется снимать, наверное, бампер, чтобы выкрутить фару. Проще всего снять фару. Но нема... есть еще... Это еще не все. Вот этот болт прокручивается на месте, потому что обратная сторона у него крякнула. Надо сейчас привариться и вытащить ее. Чтобы привариться, надо, соответственно, обложить это все какими нибудь мокрыми тряпками. В общем, Одно, другое, третье тянет Ну, в общем, пришлось вот так вот снять бампер Вот они здесь есть Омыватели Сейчас буду снимать фару Вот она уже это. Фару уже, видать, ковыряли Видно, уже там стяжками ее стянули Этот хомутик третий, который ее держит Здесь выкрутил А здесь пришлось ее банально отрезать болгаркой Аж оплавился пластик. Сейчас вытащим, поменяем лампочку. Что показало вскрытие? Здесь вот такая сгоревшая лампа. Ну, все, надо менять. Стоит ксенон. Обычные лампы. И галогенка на дальней. Здесь стоит вот такая вот лампа. Казалось бы, похожа на жигулевскую, но у нее цоколи прямо стоят. бабушки вот эти вот. Я решил поступить хитро. Вот эти вот родные, вот эти родные лампы, они оригинальные. Стоят очень дорого, рублей по 300. Ну, образно, сейчас не помню точную цену. И многие ставят туда китайские, которые живут фига да нифига. Я хочу поставить советскую лампочку, которая у меня еще от Жигулей лежит лет 100. Но у них недостаток, у них бабушка идет в бок. Я ее решил вопрос просто, я спилил надфилем одну бабушку, одну оставил. Такую же поставил вот сюда. Она служит долго, уже несколько месяцев. Сейчас поставлю ее на эту фару эту лампочку. Все? Подключу, проверим. Ну вот, проверочка. Все включилось, все работает. Раз я снял бампер, то решил заодно проверить, почему не работает омыватель фар. Для этого снял насос омывателя В общем, разбираю я это устройство здесь стоит еще со времен машины И удар только что Четвертый год На удачу Купить новый всегда успею Пошло Всего-то чуть-чуть прижавело, Но корпус сгнил, скорее всего. Щетка сломалась одна. Тут уже такое мясо. Уже. Старый насос сгнил, и его не восстановить. Надо заказывать новый. А чтобы... Пользоваться бачком омывателя, и он не тек, пока идет новый насос, мы соберем старый насос и заткнем им дырку. Новый насос пришел, поэтому мы заново снимаем бампер для его установки. Сейчас будем менять вот эту штучку. изолента В итоге омыватель фар заработал в полсилы. Все из-за того, что за долгие годы, пока он не эксплуатировался, пересохли все резинки. Я решил дать ему время восстановиться, а пока покататься так. В тот вечер по пути из гаража выскочила ошибка по гидроподвеске. Машина стала ватной и замерла в среднем положении. Я подумал, что проведил проводку, когда занимался с фар. Утром ко всему еще пропал усилитель руля и выскочила соответствующая ошибка. Здесь горит стоп. Ух ты, руль пропал. Вчера вечером вывалилась ошибка по гидроподвеске. Виноват, вот предохранитель оплавился. Сейчас вытащим, посмотрим, что с ним. Что стало с предохранителем? корпус полностью оплавился 40 ампер приехал в гараж думал найду предохранителя но как назло на 40 нету есть только на 50 и на 30 целях упреждения сначала засунем на 30 и заодно зачистим That's Гидроподвеска заработала. Теперь надо разобраться, почему не работает усилитель руля. В общем, разобрал я. Всю конструкцию гидроусилителя последняя заморочка была с крышкой там немного все приржавело я вот скрыл ее сейчас надо пройтись по всем проводам очень высокой вероятностью что где-то что-то перетерлось сейчас будем ковырять искать все провода вскроем потом заново замотаем за лентой и на сюда никто не лазил уже сто лет в общем я продолжил копаться пошел по проводам дошел до силовой провод первый провод который у нас подгорел сгорел провод предохранитель. Это была подвеска. Второй подведохранитель это вот такой вот. Да, сможем ли мы это восстановить? Причем самое интересное, сам предохранитель не сгорел. Потому что здесь должно быть 70 Кто-то поставил на 80 Ну ладно, зато перемотаем сейчас изолентой все провода и смажем все направляющие. Всего есть плюсы. Сейчас я сниму вот эту железку. Вот она начала ржаветь, она оплавилась так жестко. Почищу хорошенько и обратно соберем. Ну вот, почистил я контакты. Сейчас все соберем, запустим двигатель и проверим работу всех систем, отказавших вчера. К сожалению, у меня нет правильных предохранителей, поэтому поставлю меньше номиналом, такие, какие нашел в гараже. Забегая вперед, скажу, что эти предохранители отлично отработали неделю, пока не пришли заказанные с правильным амперажом. Заводить? Угу. Выключай мотор. Я заказал не пришли два предохранителя заказывал бошевский пытаемся поставить конструкция так целиком вытаскать здесь теория должен наверное, быть винтик какой-то у меня уже он отсутствует И вот наши 3050 они отлично отработали несколько дней что я тут катался ну не скажу что я много проехал но это расстояние им хватило Итак, давайте расскажу, что произошло и почему упала подвеска и отключился усилитель руля. После замены лампочки габаритов я полез в насос омывателя фар, раз уж я снял бампер. При замене этого насоса я поленился снимать колесо и просто выкрутил руль до упора в крайнее положение. А так как при этом я все время тестировал насос фар на заведенной машине с вывернутыми колесами, то через электрику пошли большие токи, которые испалили предохранители. Предположу, что это заводская недоработка. Здесь нужна электрика посильнее для таких критических ситуаций. 40 заметно тоньше проводов. Теперь я знаю, и вы тоже такие предохранительные всегда возить с собой. пишет гидросветиль работает попытаемся проверить подъем пошел как узнать работает омыватель или нет включаем фары подъезжаем к зеркалу и смотрим высовывается оттуда штука или нет Видно что работает, казалось что она работает только если то же самое, сейчас пока не увидим вторую Все?